Всем привет! Вот как можно исследовать океан для тех, кто не занимается дайвингом. Похоже, что этих коз отправили постись на ночную смену. Каждый родитель провожает детей в школу по-разному. Городко о том, как оптимисты справляются с проблемами. Когда ты из последних сил пытаешься сделать свою работу. Вряд ли начальник ей поверит, почему она опоздала, если она скажет правду. Оказывается даже среди кошек есть перфекционисты. Похоже, что эта рыба использует запрещенные приемы. Когда ты только что сделал зубы, и стоматолог пообещал гарантию на 20 лет. Кто-нибудь знает, где это можно купить? В любой неловкой ситуации просто делайте вид, что все так и было задумано. Похоже, что этот парень нашел идеального партнера для танцев. Yeah oui! Похоже, что пингвины из Мадагаскара существуют в реальной жизни. Видимо, этот песик страдает социофобией. Вы точно уверены в том, что вы видите? Посмотрите повнимательней! 哈哈哈 <laughs> <laughs> После такого вряд ли отец даст ему выбрать себе детский дом. Неважно в каком возрасте, никогда нельзя упускать возможность подшутить над своим отцом.